Страшная идея ФРС – превратить ваши доллары в цифровой захват власти. Цифровые доллары могут позволить ФРС контролировать и отслеживать, как вы тратите свои деньги. Представьте, если бы у бюрократа была власть ограничить ваши сбережения или установить срок годности на деньги, которые вы зарабатываете. Надуманно звучит, подобные идеи уже распространяются в Соединенном Королевстве, поскольку Банк Англии – это модель для Федеральной резервной системы, и она стремительно движется к цифровой валюте. Американцы должны быть обеспокоены, потому что ФРС, похоже, идет по стопам своих родителей. Цифровой доллар, за который выступают члены казначейства и Федеральной резервной системы, является примером цифровой валюты Центрального банка. На первый взгляд кажется, что наша валюта уже оцифрована. Многие люди больше не носят с собой наличные деньги. И вместо этого используют цифровые способы оплаты, такие как чипированные кредитные карты или свои смартфоны. Аналогичным образом, прямой депозит стал стандартным методом оплаты труда. Доллары переводятся потоком единицы нулей, а не бумажными купюрами и металлическими монетами. Но эти доллары по своей сути взаимозаменяемы. Неважно, принимаете ли вы или платите каким-либо конкретным долларом. Потому что каждый из них функционирует точно так же, как и любой другой. Они программируются, отслеживаются и облагаются налогом. Центральный банк полностью находится под бюрократическим контролем, потому что каждый цифровой доллар имеет уникальный отпечаток пальца. Буквально все транзакции могут быть проверены, записаны и даже отменены нажатием кнопки бюрократа. Правительство не только может сказать, сколько вы тратите или экономите. Но и на что вы тратите эти доллары и где вы храните свои сбережения. Центральный банк может быть предназначен для определенных покупок и запрещать покупки для других. Например, правительство может легко диктовать, какие доллары вашего дохода идут на покупку продуктов питания и даже каких продуктов питания. Особенно тревожно это в эпоху, когда элиты читают лекции об изменении климата и настаивают на том, чтобы люди ели меньше говядины и ели больше насекомых. Представьте, что правительство создает доллары, которые можно использовать только на еду, тем самым диктуя вам, сколько из вашего дохода можно потратить таким образом. Это в основном то, что происходит с талонами на питание, которые можно использовать только в определенных заведениях и только на определенные товары. Аналогичным образом представьте, что правительство диктует, какие доллары вы можете использовать для обогрева или охлаждения своего дома. Звучит неправдоподобно? Отнюдь. Уже есть несколько случаев, когда правительство контролирует цифровые термостаты семей без их ведома, не говоря уже об их разрешении, чтобы диктовать, какой будет температура в их домах. С помощью цифровой валюты Центральный банк также может эффективно форсировать расходы и предотвращать сбережения, устанавливая максимальные уровни сбережений и предотвращая накопление путем конфискации неизрасходованных цифровых долларов. Люди, у которых нет сбережений, больше полагаются на правительство в чрезвычайных ситуациях. Но если вы не можете откладывать на черный день, вы находитесь в прихоти бюрократа, держащего в руках кошельки вашей жизни. Тот же уровень наблюдения распространяется на каждую транзакцию, какой бы маленькой она ни была. Например, оплату услуг няни или одалживание денег у друга. И отслеживаемая транзакция также может облагаться налогом. Что бы вы ни думали, что правительство не будет беспокоиться о таких переводах. Учтите, что налоговое управление США стремится внедрить программу отчетности для налогообложения чаевых барменов и официантов. Это следует за предупреждением сообщать о любых переводах через приложение на сумму 600 долларов и более. Цифровая валюта также допускает беспрецедентный уровень сговора между крупным бизнесом и крупным правительством. Предприятие может быть присвоен привилегированный статус, при котором определенные цифровые доллары могут быть потрачены только, только на эти учреждения. И наоборот, некоторые доллары могут не работать на определенных предприятиях, таких как заправочные станции, если правительство хочет препятствовать продукту или услуги, цели которых бюрократы пытаются достичь с помощью данных манипуляций, такие как субсидирование солнечных батарей, налогообложение нефти. Могут быть легко навязаны общественности с помощью цифровой валюты. Не менее тревожной будет способность ФРС раздувать и девальвировать валюту. Цифровой доллар упрощает этот процесс, удаляя частные банки из методов создания денег ФРС, гарантируя будущую инфляцию и безудержные государственные расходы. На самом деле ФРС даже не понадобится частные банки с цифровой валютой. Все заимствования потребителей могут осуществляться непосредственно через Центральный банк. Это еще одно пугающее предложение, поскольку бюрократы могут отказать людям в кредитах, основываясь на других фактах, кроме вероятности их погашения. Вы недостаточно проснулись? Тогда вам не нужна ипотека. Цифровой доллар делает такие мрачные сценарии возможными и, возможно, даже неизбежными. Так что же представляет собой цифровой доллар? Одним словом, контроль контроль. Возможно, именно поэтому министр финансов Джанет Йеллен и президент Джо Байден именно так усердно поддерживают эту идею. Цифровой доллар дал бы им и будущим администрациям такой беспрецедентный уровень власти, что Оруэлл не мог даже этого бы и предвидеть. После экономического ущерба, причиненного федеральным вмешательством, последнее, чего заслуживает правительство, это больше власти. Уважаемые зрители канала, благодарю вас за подписки, лайки. Всего вам доброго и до грядущих встреч. Моя лава превратилась в тула. И если есть курь, дай от